те, которые понимают, потому что такая позиция это иллюзия, детская позиция, что мир существует ради того, чтобы меня обеспечить. Нет, не ради этого. И никто вам не обещал такое никогда, что он будет вас обеспечивать, он вам предоставляет пространство. Пользуйтесь этим пространством, но если вы не хотите пользоваться им по тем правилам игры. Которые, на которых настаивает этот мир, он имеет право сказать вы не нужны. Но может на него уже не рассчитывать. Да? Расчитываете. Да, вы рассчитываете на людей, что они будут к вам добры, вы выходите на улицу, рассчитывая, что на вас никто не нападет. Вы рассчитываете на то, что если вы придете в поликлинику, Нет. доктор окажется к вам любезен. И вы рассчитываете, что государство не скажет завтра, господа пенсионеры, они пошли бы. Боимся, что скажет. Есть такое. Есть ощущение. такое да? Значит, если вы это боитесь, вы должны Нет, сами боюсь, обеспечить просто... себе отходные пути. Угу. Да? Вот если вы действительно этого не боитесь. Боитесь. А очень-очень многие этого и не боятся. Не боятся, а значит рассчитывают. А значит мир тоже имеет право на них рассчитывать. И если он видит, что их интересы, которые они сейчас исповедуют, не совпадают с его потребностями, с его намерениями этого мира, он может прекратить рассчитывать на этого человека. Тогда и он должен прекратить рассчитывать. Каста начинает за вами бдить. Она вас воспитывает, она вас направляет в определенную семью. Она вас направляет по определенному пути, давая вам определенные события, которые формируют в дальнейшем то, что люди называют судьбой. И на этом пути вы достигаете каких-то результатов, наворачивая свою бытийную массу и переходите в следующую касту. В этот момент договор меняется. У вас уже начинает формироваться договор с иной кастой на совершенно других условиях, потому что касте воинов, например, не нужно то, что нужно касте а касте купцов не нужно то, что нужно касте земледельцев. И так далее. И Этот мир кастовый и тот, кто думает иначе, очень сильно заблуждается. Тот, кто верит в демократию, пребывает в иллюзии. Потому что этот мир как был кастовый, кастовый не остался. Вы очень устали, хотите перепрерыв? Нет? Нет? Тогда продолжаем. Таким образом, по этому договору у тебя есть определенный комплекс прав и комплекс обязанностей. Хотя ты этого не знаешь, он все равно есть. Незнание закона не освобождает от ответственности. И вот когда закон этот нарушается, тогда и вступают в, в игру те самые контролеры, которые считывают нарушение закона. И тогда формируется то, что называется в, нашем, в нашей теме проклятие. Проклятие это нарушение договора личного или группового. Проклятие имеет две стороны, чтобы их понять, надо посмотреть на саму этимологию этого слова, проклятие идет формой от клятвы. Клятва. Клятва с древности повелось, что это форма верности интересам своей группы, и действует она по принципу все за одного. Проклятие- это нарушение интересов группы, которое могло быть или повлекло некое поражение в правах группы или лица члена этой группы. Нарушение договора, есть основания для проклятия. Проклятие действует по принципу все против одного. Формирование проклятия идет даже не на уровне колдунов. Колдун, как я вам уже сказала, ничего никогда не делает сам, а только через силу, которая его ведет. Если колдун кого-то проклинает, то он никогда не может это сделать просто так, только за дело. Запомните раз и навсегда, на этом уровне, на уровне ментала любое воздействие невозможно через нарушение договора. Нельзя проклясть просто так, только за дело. Нельзя испортить человека просто так, только за дело. Либо этим занимается специально обученный человек, то есть колдун, привлекая свою собственную силу для восстановления справедливости, либо этим занимаются сами контролирующие грегриальные структуры, которые обязаны поддерживать в своем заповеднике некую законность или подобие законности. Но по крайней мере законность точно есть, потому что за ними точно так же бдят, как и вами. Таким образом проклятие, проклятие может служить нарушение клятвы, то есть какого-то обещания. Например, девушка с молодым человеком собираются вступить в брак. Спустя какое-то время молодой человек уходит в армию, там он влюбляется повторно да, и решает не выполнять обязательств перед своей девушкой. Вроде бы как распространенная такая история. Если бы не одну но, ну, девушка, понятно, что в сердцах, когда об этом узнает, она ему на эмоции очень сильно. Да? А если при этом она еще заканчивает жизнь самоубийством, то вообще как бы, человек, стоящий на пороге смерти, его слово принимается системой как закон. то есть Последнее слово всегда закон да? умирающего, это, это везде так, да? и людьми, и структурами. Но даже если она осталась жива, тем не менее, ее проклятие вполне может сработать и лечь очень тяжелой порчей на мужчину, которого она проклинает, а также на весь его род, на всех его потомков. Почему это происходит? Предположим, эта девушка пришла сюда, в этот мир с договором родить двух детей. На этих детей есть определенные уже намерения, дети должны что-то сделать они не просто так, в силу предательства молодого человека она не может выполнить свое обязательство, ну не может, к сроку или вообще, таким образом у нее есть нарушение договора, но проклиная своего обидчика, она перенаправляет вот этот иск, что называется, к высшим силам, она перенаправляет к нему показывая, что да, я не могу выполнить договор, но у меня есть объективные причины, вот она, предательство моего мужчины, с которым мы обменялись клятвами, с которым мы обменялись обещаниями, но он меня не, не выполнил эту клятву. Если девушка не принадлежит христианскому обществу и не занимается общим христианским всепрощением, то ее проклятие будет обязательно услышано и направлено по назначению, на рассмотрение. и если будет понятно, что да, она не пребывала в иллюзиях, он ей действительно обещал и обещание свое нарушил, ему проклятие гарантировано. Но если она христианка и занимается тем, что в каждое прощенное воскресенье лагузуется и говорит, Бог простит, это означает, что она снимает с него вину, упрощает его, то есть делает его проще, снимая с него вину. Таким образом она все берет на себя. Да, я не могу выполнить договор, прощай, говорит она, но он не виноват, его не наказывай, его прости, как я его простила, наказывай меня. И тогда соответственно все шишки за нарушение договора будет вести, нести она сама. Да? То есть она возьмет беды от своего рода, которые род должен, например, перенести. Она оттянет на себя проблемы, перейдет в мертвое пространство рода да, по, по объективным причинам, потому что на ней лежит уже клеймо. Она проклятая. Поняли? как Не поняли? Да, нет, ну как бы. да. Да, это, безусловно, идет в разрез с вашим миропониманием. А я не говорила вам, что будет легко. Что? Я не говорила, что я буду гладить вас по шорствам. Да нет, нас не надо гладить, мы уже да, да, да. В а этом что? мире есть правила, есть законы, обещания должны выполняться. Освободить от выполнения обещания можешь только ты сам. Твоя добрая воля. Твоя добрая воля. Ты прощаешь всегда только по доброй воле, тебя никто не заставляет. Что нельзя прощать? Никогда, никогда никого нельзя прощать, особенно своих обидчиков, человек нанес тебе обиду, он нарушил твои права, он ущемил тебя в правах. Прощая ему, ты отказываешься от того, что ты нарабатывал годами, а может быть и не одной жизнью. Объясни причину для прощения такого рода. Есть ли основания для такой причины? Прощать или не прощать, будете решать сами. Моя, моя, моя задача рассказать вам о законах этого мира. Кто предупрежден, тот вооружен. Прощая кого-то, мы упрощаем. Делаем проще. Прежде всего себя. Снижая свою... Значимость для этого мира иногда бывает совсем до нуля. Цена обиды на каждом уровне, на каждой касте, она своя. Король может обидеть простолюдина, и ему за это ничего не будет. Купец не имеет права обидеть воина, потому что его бытийная масса воина и иерархически он выше человек который обижает монаха может получить такое серьезное проклятие от которого не отмоется ни он, ни все его предки, потому что монах априори выше его по бытийной массе своего эгрегора, а религии, напоминая, он и сейчас находится во главе всей информационной структуры, управляющей этим миром. Значит, человек, входящий в религию на правах участника, а не просто адепта, является для него своим, а свой значит пусть с искусственно взрослой, но тем не менее высокой бытийной массой, занимающий уровень правителя. И обидеть правителя, это фактически так. Равнозначно тому, что раньше было обидеть члена королевской семьи. За это полагалась смертная казнь на все времена. Сейчас у нас смертная казнь не дается, но тем не менее попробуйте обидеть правителя нашей страны. Ну, все обидчики сидя, сидят и обнести и дожидаются. Обидеть монаха то же самое. Ты будешь получишь возмездие от определенных структур, которые признают его право быть более высоким по статусу. Именно поэтому священнослужители называют отцами, признавая их правила быть в этом мире главными. Именно поэтому они таким пиететом именно поэтому им целуют сейчас руки, как монаршим лицам, как раньше когда-то целовали царя. Таким образом, уровень прав в этом мире, он всегда считывался и контролировался. И если человек этого не понимает и считает, что мы все равны, он заведомо обрекает себя на возможность совершить ошибку. А, соответственно, совершая такую ошибку, не ведая об этом, это не значит, что он освобожден от ответственности. При этом при всем человек, занимающий высокий пост в этом мире, например, какой-нибудь крупный самое, они ничего, никаких выводов из этого дела не делают, но тем не менее. То же самое в нашей стране, в году, да? да, то же самое случилось и на нашей стране в 2017 году, но причина там немножечко другая. Дело в том, что наша страна попала под очень серьезное проклятие, да, и с этим проклятием к к сожалению не справилась. Да? Проклятие шло от санкций всех вышележащих структур да? и за очень, очень серьезные провинности. За очень серьезные провинности, прежде всего провинности явилось жуткое кровосмешение в по романовской крови. Там фактически до 2017 года романовых ушей не было, там все, кто, кто угодно, только не романовые. То есть фактически прекратилась династия, и надо было в общем принимать какие-то решения. И был сделан очень неправильный ход с коронацией Николая II, должен был короноваться его дядя. Это был бы, конечно, совсем иной правитель, и возможно, мы бы до сих пор еще жили при монархии. А также неправильным был выбран его брак. То есть две, две, две очень серьезные ошибки, плюс рождения скажем так, наследника инвалида, который сам по себе не мог продолжить династию. Считайте, что она фактически прервалась, эти были в течение 905 по 917 год, вот эти вот 13 лет, это был как бы проверочный момент, то есть дано было время на исправить положение, и тем не менее они не воспользовались ситуацией, и страна попала под проклятие, проклятие достаточно серьезное было, а опять же оно было санкционировано. Попали все, все, все полетели. Поэтому здесь, конечно, от выбора правителя очень много чего зависит. Правитель это помазанник, он проводник воли бога. Если выступает в качестве проводника воли бога не то лицо с неготовым сознанием, оно проводит эту волю искаженно. То есть его сознание не готово для того, чтобы проводить правильно. Он не маг. То есть любой правитель это и жрец, и маг, и священнослужитель, и все что угодно, как было когда-то раньше. То есть его сознание должно быть абсолютно готово к этому правительству.